Здравствуйте, дорогие друзья, мы с Рулей мараткини находимся на палубе корабля, внутри, едем на остров Готта, показывал вам карту, если я, я здесь чего не понимаю, понимаешь, что она куда-то, я да? Корабль наш называется Кайко. всю ночь плыли такое интересное ощущение темная темная ночь и очень красиво вокруг выспались превосходно потому что вроде бы спали мало да. но хорошо выспались кораблик кайкор который ведется из вот да. города покуока на остров гота остров гота очень красивый симпатичный кораблик второй этаж второй этаж спуск это на первом этаже сейчас выйдем на палубу посмотрите там на первом этаже играем на автоматы на первом этаже играть отдыха там скажем так общий зал втором этаже каюты да. Да. И всю ночь да, останавливались на но власти так было слышно что где-то что-то загружается загружается заезжают машины съезжают хотелось ну, а спать что а, не слишком было и скажем так охота да, встать и выглядеть вопрос да, тем более не видать да, темно <связь> Офическая ночь. Думаешь, <связь> это да. темная ночь. Небось красиво и чудика. не смотрите, вот а, а, <связь> лавана, немножко дымка такая. Ну, это немножко дыбка такая. Но это утренние воли, <связь> да? Я вам сейчас покажу. <связь> Здесь вот так вот волны и летит наш корабль. Маяк. Да, это маяк такой. Очень красиво. Да, очень, очень красиво сикванично, конечно. С другой стороны, по Остров, вот он. Сейчас я покажу его. Вот с этой стороны вот, совсем не похоже. Видите? Очень близко проходит возле острова проходит. Здесь мы сейчас против солнца немножко сниматься. Но... островами, да? С этой стороны другой остров. Есть вот, электричество. И, да, да. И сверху пойдет, вот, по островам пройдет венеры электропередачи. Что там находится, не знаем. Сказали, море. Сказали, океан. море, океан. Да, этом, вот. вот для нас, наверное, вот все океан. Это наверное, океан. А, океан тоже состоит из морей. Такая вот красота вокруг. Тишина и нет. Только слышно шум корабля. Даже неприлично после городской суеты. Но здесь мы привыкли, несмотря на то, что густо что в биконе такого шума нету. Ни в машин, ни э, просто. С тем, что сразу рвется вперед. Очень красиво. Да. Если понравилось, ставьте лайк, делитесь.